Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Nightmare Рашилки. Сегодня я расскажу вам, как вызвать Слендермена. По сути, мы вызываем призрак Слендермена, так что навредить он нам не сможет. Для вызова нам понадобится зеркало, краски и свеча. Черной краской нужно нарисовать на зеркале знак «Нет глаз». Теперь зажигаем свечу и восемь раз произносим «Слендермен Кам». Когда он придет, нужно восемь раз сказать «Слендермен Го away. Слендермен Кам, Слендермен Кам, Слендермен Кам. Слендермен Кам, Слендермен Кам, Слендермен Кам, Слендермен Кам. После того, как вы назвали его имя, внимательно смотрим в зеркало. Там мы можем увидеть его дух. Slenderman go away. Slenderman go away. Slenderman go away. Slenderman go away. Slenderman go away. Slenderman go away. Slanderman go away. Slenderman go away. Друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки и если вам понравилась эта рубрика, то пишите в комментариях плюс. Тогда я буду ее дальше снимать. Но ну, а всем пока!